по поводу что мук внук писается мы пьем ваши препараты но кроме этого проблемы психики часто очень агрессивный истерит. если ребенок истерит это говорит о том что не хватает у него кальция если агрессивный говорит о том что не хватает магния от того что он нервничает говорит о том что выделяется адреналин для этого ему необходимо давать магнум цит 300 по одной столовой ложке три раза в день и давать ему карбонат кальция или цитрат кальция одна чайная ложка один раз в день.